Mm. <music> Конкурс ⁇ Студент года ⁇ КФУ проводился уже 12 раз. 18 декабря в императорском зале КФУ состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса. Открывал церемонию награждения ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Награды на конкурсе выдавались по блокам ⁇ Социальная активность, социальная деятельность, спортивное направление, творческое направление, интеллектуально-научное направление, общественная деятельность ⁇ а также по номинации ⁇ Лучший преподаватель-воспитатель ⁇ Главной номинацией был Гран-при ⁇ Студент года 2017 ⁇ было несколько номинаций. В блоке «Социальная активность» в номинации «Лучшее информационное освещение» победителем стал руководитель молодежного отдела телеканала «Универ ТВ» Роман Полинсков. Вот эта победа, которая вот сейчас у меня в руках, тоже вот этот диплом, это не одному мне такая заслуга, это заслуга всему нашему отделу, молодежному отделу, руководителем которого я являюсь, ибо без них, без этих ребят мы бы не смогли вообще взять ничего. Финалистами в главной номинации Гран-при студент года стали те студенты, кто отличился своей активностью в разных сферах деятельности. Победу разделили Руфат Ямов и Мария Крюкова. Руфат Киямов, вот мы с ним вместе реализуем молодежную политику как в Казанском федеральном университете, так и в Республике Татарстан в целом. Это победа, это победа моего института управления экономикой и финансов. Это также общественная организация Академии творческой молодежи, которая помогает нам реализовывать такие важные проекты. Каждый из победителей является гордостью своего института и всего Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Ленар Влетяров, Универньюз.